В эфире программа «Наука и техника». Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели, те, кто нас постоянно слушает, и приветствую, соответственно, всех тех радиослушателей, которые подключились только к нашей передаче. У нас сегодня в программе «Наука и техника» продолжение общения с Наземом Владимировичем Сайфулиным, координатором программы Иноконт. Мы с ним провели уже две передачи до сегодняшней. И э, говорить мы сегодня будем с ним и с еще одним гостем, который я представлю чуть позже, о э, подготовке тех специалистов, которые необходимы для программы «Иноконд». Вообще подготовкой и переподготовкой специалистов в нашей стране занимаются целая сеть учебных заведений. И в первую очередь, конечно же, это наши высшие учебные заведения, но принимают в этом непосредственно участие и наши академические институты, хотя, как правило, непосредственно образовательной деятельностью они не занимаются. Так у нас как-то все странно. Устроено, ну, за исключением подготовки аспирантов, докторантов. Но на базе этих исследовательских институтов, академических институтов, существуют кафедры, на которых обучаются представители других учебных заведений. И вот сегодня у нас в гостях Николай Алексеевич Митин, директор научно-образовательного центра Института прикладной математики имени Келдыша. Это академический институт Российской академии наук которые непосредственно занимаются вот такого рода деятельностью. Мы сегодня попытаемся вот э, поговорить о том, как у нас проходит вообще подготовка и переподготовка специалистов э, в целом на базе вот таких центров. И э, попробуем это увязать вот с э, теми задачами в рамках той программы, которую представляет Назаим Падаевич Сайфхулин. Итак, э, э, Николай Алексеевич, Вам слово. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о Вашем центре, как у Вас проходит работа и какие Вы решаете задачи как в стране, так и локально. Научно-образовательные центры академических институтов, как правило, направлены на то, чтобы Конечно. координировать и организовывать работу в первую очередь базовых кафедр разных вузов, которые организованы в этих академических институтах, осуществлять взаимодействие с вузами, расширять внедрение тех знаний, которые получены в исследованиях, проводимых в институтах в образовательный процесс разрабатывать новые образовательные курсы для самого разного уровня для системы образования. Кроме того, последние несколько лет в рамках Федеральная целевая программа по подготовке, подготовке кадров, которые организовываются Министерством образования и науки. Существует целая серия научно-исследовательских работ, которые должны проводиться коллективами научно-образовательных центров. И, соответственно многие институты организовали такие центры для того, чтобы участвовать в этих федеральных работах. В частности, на базе нашего научно-образовательного центра за вот последние три года получено пять таких госконтрактов, по которым проводится работа. По некоторым уже закончена, по некоторым, так как программа рассчитана на пять лет, то она вот фактически в в этом и в будущем году фактически заканчивается. Те исследования, которые проводятся в рамках подобных работ, предполагается, что их результаты, в частности, будут внедряться в образовательные курсы, которые будут читаться в разных вузах нашей страны, в тех, в которых, значит, работают, в частности, работают исследователи, проводившие вот эти вот научно-исследовательские работы. Кроме того, так как это постоянно в работе научно-образовательных центров принимают участие студенты-аспиранты из самых разных вузов и приходят постоянно поток молодежи, то на базе таких центров, как правило, кроме того, разворачивается всякая новая инновационная тематика, которая появляется в или может в перспективе появиться в регулярных планах научно-исследовательских работ данных организаций, в которых это Инициативная тематика появляется вот в связи с приходом молодежи или новых специалистов. И в частности, вокруг вот нашего научно-образовательного центра одна из таких тематик, которая сложилась, имеет вот непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору, а именно к программе Инаконт, которая имеет фундаментальное междисциплинарное значение и позволяет организовать взаимодействие специалистов самого, самой разной направленности и не только, естественно, наук направления, с которыми традиционно у нас больше всего контактов и работы, но и э, с достаточно широким кругом э, представителей гуманитарных наук, без которых э, полноценное развитие концепций, которые заложены в этой программе, э, невозможно. И... Э, вот эта вот принципиальная фундаментальность и междисциплинарность, она и является тем опорным пунктом, в связи с которым мы как бы и осуществляем как бы ее. Взаимодействие с вот коллективом, который сформировался вокруг нашего научно-образовательного центра, потому что исторически институт много лет занимается междисциплинарными проектами, которые связаны с нелинейной наукой, с наукой, которая фактически сформировалась несколько десятилетий назад и сейчас э, проникла в самые разные э, угу. научные направления, наука, которая называется синергетика, э, наука о совместном действии, без которой хоть какие-то проекты в рамках Инноконта практически невозможны, и, э, наука о самоорганизации сложных систем, что тоже является основополагающим кирпичиком в фундаменте нашей угу. научно-креативной программы. Хорошо, спасибо. Но ну, вот э, э, вообще сама по себе подготовка и переподготовка имеется у да, людей, конечно, уже имеющие какое-то высшее образование для какой-либо другой деятельности. Это задача не просто фундаментальная, а с моей точки зрения она имеет колоссальную перспективу в плане того, что Этим, наверное, необходимо заниматься на принципиально ином уровне. То есть сегодня большинство специалистов понимают, что, как у нас любят говорить, время сжимается. Какие-то циклы научно-технологические, они очень быстро сменяют один другой. Очень быстро меняется сегодня и экономика, и общественные какие-то конструкции, и специалист, которого там готовили в течение там, пяти или, там, допустим, шести лет сегодня по этому баллонскому да, варианту магистра, они зачастую уже на выходе не имеют тех знаний, которые требуются, просто потому, что та программа, которая закладывалась в тот момент, когда их принимали ВУЗы, она уже, так сказать, ну, скажем так, она еще не представляла, чем придется заниматься этим выпускникам. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, вы занимаетесь чрезвычайно важной работой, вот пытаясь делать то, о чем мы только что сказали. И это должно наверняка стать одним из фундаментов создания такой глобальной системы оперативного, всеобщего, там, наверное, в перспективе дистанционного по преимуществу. Так, слово значит, здесь нужно правильно употребить. В общем, так, система подготовки, при подготовке наших кадров, да, там, грамматички, уже не помню, правильно это все будет сопрягаться или нет, но по смыслу, думаю, наши d слушатели поняли. А вот Назем Владович предложил мне тут а, такой интересный <кусочек>, кусочек притчи а, вспомнить. «Когда болвана учат мудрецы, они по посев бросают солонцы». И как ни штопай, шире, чем вчера, На завтра будет глупости дыра. Это притча от Джарладина Руми, наставление пойманной птицы. Вот, я думаю, что это вот как раз тему, и касается это, конечно же, в первую очередь, какой-то глобальной позиции, которую мы сегодняшний день имеем, вот еще одна тема, которую мне предложили как бы осмыслить. Вот сейчас идет Олимпиада в Лондоне, да, и э, было предложено прекратить войны, да, на нашей планете матушки. Тем не менее, в Сирии продолжаются бои причем я понимаю что это не в интересах властей которым все это никак не нужно да а вот тем западным структурам которые в общем то вот эту так называемую вооруженную позицию подкармливают направляют они как продолжали свою деятельность так и и продолжают я уже не говорю о том что все остальное в общем как бы течет своим чередом ну вот сегодня давайте мы подойдем ближе к нашей теме. Итак, я хочу напомнить уважаемым радиослушателям о том, что сам по себе проект конт это проект, который предполагает создание целой системы, ну, или, скажем так, если не тут назовем Павдавич, конечно же, поправит Он обычно говорит о том, что мы в первую очередь должны научиться правильные вопросы ставить или какие-то смыслы новые предопределять, формулировать и так далее. И на этой основе уже как в процессе последующих шагов предполагаются некие проекты по созданию инопланетных поселений, значит, каких-то перед этим автономных поселений на Земле, которые, ну, как большинство радиослушателей понимают уже из этой формулировки, предполагают использование принципиально новых технологий, которые по большей части сегодня нет ни в науке, ни в технической сфере, и в гуманитарной сфере, то есть в том числе и технологии совместного проживания, технологии проживания в совершенно замкнутом, уже оторванном от земных условий в перспективе условиях жизни, ну, вот, в идеале, как мы говорили в прошлой нашей передаче, это должны быть люди, которые там будут рождаться, жить и так далее. Вот, то есть речь идет о достаточно далекой перспективе, с одной стороны, с другой стороны, мы сегодня, безусловно, к этому уже, хотим мы или не хотим, готовимся, и вся наша космонавтика так или иначе этим занимается, по крайней мере, работает на перспективу. А, ну вот э, сам, сама по себе программа на э, она, в общем, заглядывает э, за гораздо более далекий горизонт. И э, я могу повторить для наших э, радиослушателей, не имеющих, не имеющих возможности прослушать наши предыдущие передачи, э, о том, что такое плантенавтика. Вот здесь э, есть такой вариант, э, что плантенавтика отвечает на новые вызовы. Э, первое ⁇ это непосредственно вживание небесных тел. Второе. Экипаж это большие социальные группы, сотни тысяч обитателей этих поселений. Семья как базовый социальный актор. Коллективный разум, развиваться через гражданскую науку, сетевое проектирование. Ключевая специальность инженер-методолог. Вот так как это формулируют люди в программе Наконт. То есть еще такой интересный вариант инженер-философ. Продукт до Ниокор, то есть Ниокр это научно исследовательские и опытно конструкторские работы. Так вот, это предварительно продукт, это некие концепные концепты, это проектные задания, то есть вот те самые вопросы, те самые новые смыслы, которые должны порождать соответствующие последующие, ну, скажем так, методологические конструкции. И планетонавтика в том числе. Ну, предполагается, что это такая, такой глобальный проект, глобальная программа, она позволит нам дружить, как об этом не устает говорит Назим Падович, дружить не против кого-либо, а во благо всех. Вот кратко я перечислил некоторые положения, которые хотелось бы сегодня вспомнить из вот, концепции планетонавтики. Ну, дальше я предоставлю слово э, нашему гостю, вот, участвующему в третьей программе, на падающий падающему но перед этим еще скажу, что мы э, для тех, кто не слушал предыдущие передачи, э, мы сделали такую попытку предложить э, народному радио его возможностям э, выступить в роли ну, таких координаторов что ли, э, взять на контроль определенные движения этой программы. И использовать все наши возможности для того, чтобы все-таки этот гражданский внесистемный проект он получил право на жизнь. Ну, по крайней мере, все то, что с нашей стороны будет для этого возможным и полезным. Вот. Дальше мы чуть подробнее расскажем о тех мерах, тех предложениях, которые у нас на этот счет вызрели. А сейчас я предоставляю слово для того, чтобы меня здесь где-то поправить и дополнить Назыму Фадовичу. Пожалуйста. Привет нам, земляне! Мой референт. Кто же увидит вместе с нами, как вода превращается в свет? Это посыл той педагогической модели, которая исповедуется в программе Наконт. И уж не обессудьте, коллеги, я так спокойно, терпеливо слушал все, что происходило в начале передачи, и мы не смогли с вами избежать той самой фундаментальной ловушки. Она заключается в безобидном, казалось бы, слове «специалист». Вот мы и попались. Да. Э, отсюда Хорошо, имею э, основание видеть э, принципиальные беды, с которыми приходится разбираться уже которые десятилетия. Итак, что мы сегодня имеем в той так называемой традиционно устоявшейся системе образования? Но прежде всего она характеризуется своей назидательностью, то есть начетничеством, и э, склонением к так называемым компромиссам. Ребята, давайте жить дружно, звучит незремый девиз. Вот эта данность. Теперь э, безличностность, существующей так называемой <клухи> педагогической. Доктрины. По большому счету, это, конечно же, монологовость. Я даже связал бы это с метафорой пустого зала. Убери из аудитории несколько фигур, и контент не изменится, по большому счету. Так же, как и на эстраде. Недопроданные билеты означает не, мало-немного только лишь потерю кассы, но не качество звучащей музыки. Поэтому э, разбираться придется очень со многими э, проблемами, бедами. И в прошлый раз мы уже говорили, что эту эпоху мы характеризуем как действительно э, время нарастающей сложности и дефицит востребованности. То есть основной продукт который сегодня необходим на еще, может быть, не сложившемся рынке – это гарантии. И потому, когда коллега ведущий говорит о том, что, да, программа «Иноконд» определилась своей позиции в плане выработки и выдачи на рынок уникальной продукции, которая, условно, может быть названа концептами и, соответственно проектными заданиями. Это и есть наш ответ. Мы призываем объединиться в выдаче такого коллективного ответа в виде формирования новой индустрии так называемых проектных заданий. И как вы думаете, специалисты в той ортодоксальной форме, которых клепают сегодня сотнями тысячами на этом рынке, Пойдут будут ли адекватными и востребованными в новом русле? Есть очень большие сомнения. Ну, если можно, я тут включусь вот, конкретно этот эпизод. Мне все-таки представляется, что как бы проблема такой узкой специализации и специалиста с со всеми компетенциями, системы подготовки, переподготовки и так далее. Она, с одной стороны, безусловно, во многом устарела. С другой стороны, ведь мы всегда не против, если решаем конкретную задачу, мы всегда не против того, чтобы с нами имел дело... По конкретной проблеме, по конкретной Задаче именно специалист Который умеет именно эту задачу решать а вот Дальше, безусловно ну, В перспективе, наверное Будет все больше и больше Людей, которых, вот, по крайней мере В рамках нашей социологии, социологии Отечественной Называют Транспрофессионалами Есть вариант универсальный специалист То есть Людьми, которые В состоянии оперативно, достаточно глубоко осваивать какие-то новые темы своей деятельности, делать это достаточно грамотно, профессионально, но в той степени, в той мере, в которой это будет востребовано, в которой это будет необходимо. И вот такая универсализация, транспрофессионализация наверняка, она будет… Все больше и больше востребовано, и таких специалистов, таких, ну, опять-таки, извините, я себе слово, специалистов, таких людей будет требоваться все больше и больше. И вот при таком подходе, наверное, все-таки не так страшно то, что мы продолжаем упускать специалистов в каких-то областях. Ну, позвольте тогда уточнить. Все же сегодня разговор у нас за этим столом идет не о подмене, да, существующей вузовской, в том числе индустрии, а именно о переподготовке. Понятно, что в иноконте происходит переплав соответствующей компетенции, да, выработка новых мотивов, и в целом это называется смысл образования. И в данном случае речь, конечно, идет именно о среде повышения квалификации. И в этом плане вот ресурсы, которыми обладают, Наши коллеги, в том числе и в системе Академии наук, в частности, в научно-образовательном центре ИПМ Келдыша, крайне востребованы. И хотелось бы понимать, вот, коллега Николай Алексеевич, какие же способности, возможности значит, от НОЦ и П.М. РАН могут быть задействованы в плане развитие такой несистемной гражданской инициативы, как Иноконд. В чем конкретно может быть вот накануне нового учебного года у нас разговор идет? Всего месяц остается до ну, такого, скажем, форматного до да, старта. Сегодня тридцать у нас июля, да. Хотя у нас, и невзирая на летние каникулы, так называемые отпускные периоды, эта переподготовка осуществляется через э, дистанционный режим и э, постоянно, но вот, но что поделаешь, значит, э, готовь сани летом. Николай Алексеевич, можно узнать, как мы будем работать с нового учебного года с вами? Ну, я бы тут не акцентировался, в первую очередь, к началу нового учебного года, потому что, как вы сами совершенно справедливо заметили, регулярная календарная привязка стандартной системы образования к началу учебного года – это ну некоторый формальный организационный удобный механизм, а все системы переподготовки они абсолютно не обязаны привязываться к этим конкретным датам, а значительно важнее, чтобы было соответствующее качество образовательных материалов и подобран адекватный круг специалистов, которые подобные занятия могут вести. И, соответственно, подобраны, набраны те учебные группы, для которых это все будет осуществляться. В силу того, что, как вы заметили, это некоторая несистемная гражданская инициатива, мы совершенно не обязаны привязываться по срокам там, к 1 сентября, к 1 октября, и, соответственно, на нашу деятельность не должны влиять те проблемы, с которыми часто сталкиваются многие вузы в нашей стране, когда для того, чтобы заполнить бюджетные места и выполнить план по приему, фактически принимают ну, почти кого попало, потому что нужно выполнить план перед министерства. – Коляга, извините, у нас... но у нас есть еще боевой проектный принцип отсутствующих не обсуждать. Мы сейчас не говорим об отсутствующих, мы говорим только лишь я о говорю... том, на что лично каждый из нас может повлиять. Вот у вас широкие полномочия как директора научно-образовательного центра. Давайте об этом. Поэтому я и говорю, что мы абсолютно не привязаны к жестким срокам и должны разработать и предложить достаточно четкие критерии того, к чему должны удовлетворять те люди, которые приходят в образовательную программу по уровню подготовки, потому что если либо адаптировать те программы, которые предполагаются им, давать под тот уровень аудитории, которая пришла для этой приподготовки. Второй способ, наверное, даже более предпочтительный, потому что сейчас в программе Наконт участвуют в первую очередь энтузиасты, которые хотят этим заниматься, и которым надо помочь выйти на соответствующий уровень, чтобы они могли достаточно принести пользы как вообще программе, так и себе в рамках этой программы с точки зрения повышения и своего образовательного уровня, и квалификации, и возможности участвовать в тех проектах, которые в рамках этой программы начинают реализовываться. Ну, я бы назвал это, извините, точнее, что они увидят себя учителями для будущих учителей. То есть, становятся методистами раз. А во-вторых, конструктив их включения в эту программу стоит в том, что они обнаруживают способность стать лидерами или участниками стартапов. Вот конструктив. И здесь общих слов-то не надо. У нас, вы знаете, больше года, как разработан учебный план двух курсов, да, планетанавтики и футеродизайна. Да, да, дистанционная там тому же, да, это более сложный такой процесс, нежели обучение мощное. Ну вот, скажите, вот у вас есть дорожная карта конта, да, есть такая как бы предполагаемая система кадрового обеспечения – это дорожные карты, да, вот сейчас затронута такая важная тема была косвенно пока. Что не устраивает? Вот, скажем так, как у вас тут бывает надо сформулировать состояние мозгов в ваших работах, вот тех энтузиастов, которые к этой программе уже подключились или, как правило, подключаются. Да, развернутый ответ, спасибо. Это вопрос. Да, на такой вопрос и он действительно очень важен. Если мы говорим о прогнозном горизонте на 30 лет данной программы, то общая карта дорожная имеет вид такой S-образный, да, логистической кривой, то сегодня мы находимся на старте этого процесса. Так вот, здесь как раз и принципиальное значение уделяется вопросам формирования кадровой базы. Это и соответствующая учебно-методическая подготовка, формирование баз знаний, информационно-методических комплексов и, что очень важно, так называемых собственных стандартов и протоколов, и спецификаций. Да? И вот в этой как раз работе очень важно увидеть вклад в участие самых разных педагогических школ. То есть не кто-то за кого-то придумывает и сверху спускает это решение наиболее мудрое, самое такое проникновенное, а эта деятельность сама собой становится полем проектирования. Вот о чем. Ну, И давайте посмотрим, какие же специфические требования возникают в контексте наконта к подобным программам. Ну, вот поскольку я начал с некого, как бы, позиционирования по отношению к существующей системе кадровой подготовки, ну, законы жанра требуют назвать, а что же мы тогда, да, предлагаем. Так вот, противовес так называемой компромиссности существующей системы иноконд выдвигает проблематизацию, а в противовес так называемой капсульности и безличности, да, мы выдвигаем тезис автономности в ее том емком значении как обсуждалось в прошлый раз в эфире и соответственно это так называемая альянсопригодность. Вот ну, они, альянсы пригодность радиослушатели они не столь погружены в эту научную деятельность для того чтобы не дабы это все легко воспринимать Итак, значит, если мы сейчас хотим разобраться с термином альянса пригодность, то давайте вспомним, чем отличается монолог от диалога. Да? Я за диалог, за вопрошение. Это означает, что мы развиваемся не вопреки друг другу, а опираясь на лучшие достижения друг друга. То есть мы обнаруживаем в этом проектном взаимодействии такие крупицы, такие импульсы в способностях других, которые позволяют нам двигаться, становясь на плечи этих гигантов дальше и дальше. И какая же здесь может быть еще специализация? Это же абсолютнейшая универсализация. Это люди, ну, даже не ходячие энциклопедии. Я уже говорил о том, что нет сегодня страшнее культа что, где, когда. Сегодня только лишь ставка на зачем, чего ради и почему, вернее, и как. Вот основной доминантой любого... Ну, так скажем, конструктивного проектного педагогического действия этот импульс должен быть определен. И поэтому <coughs> альянса пригодность это означает в том числе и категорический отказ от ставшего почему-то традиционным противопоставления между мы и они. Это вот та конфликтность. Так называемая конкурентность, которая сегодня понимается как данность и непреложная данность. И в результате что мы получаем? Мы получаем продукт, который он не за, он не против. Он занят другим, как босек. Так говорит наш классик. Так, ну хорошо. Давайте мы еще раз вернемся к нашему научно-образовательному центру. Вот, э, если можно, конкретно какие-то примеры э, подготовки тех людей э, для программы «Иноконд», э, которые, ну, допустим, планируются э, вот, в течение следующего года, то есть как это может выглядеть, и э, желательно ну, как-то описать это так, чтобы это было полезно и интересно и другим, кто в э, аналогичных программах, проектах участвует. Вот, Николай Алексеевич, можете что-то рассказать? Ну, значит, на сайте программы Инноконт выложен как бы, примерная программа проекта курсов по нафтике и футуродизайну с некоторым перечислением тех предметов и их содержания, которые в рамках этой подготовки предполагается. Реализовать. У э, нас не все радиослушатели имеют возможность заглянуть на сайт, ну, в этом В этом смысле э, я, я бы хотел тут только значит, сказать, что эти предметы, они в первую очередь направлены на то, чтобы Будущие слушатели и участники освоили как бы, предметное содержание основных ключевых концепций программы и начали осознанно в ней участвовать совместно с... Ну, понятно, Друг, да. другими потенциальными участниками и реализаторами этой, а этой как программы у вас сам процесс обучения проходит вот как правило это люди все-таки которые занимаются чем-то до того как они может быть окончательно погрузятся вот, в деятельность по программе на кон, то есть это какая-то вечерняя система обучения да заочная дистанционная то есть вот, или вы это все так сказать предлагаете по ну, скажем так, по пожеланию тех или иных слушателей, либо это некая коллективная, так сказать, там предполагает совместное обучение, ну, существует сейчас масса различных подходов, значит, это там с глубоким погружением, с выездом, допустим, там, вот, как мы проводили в рамках нашего проекта, там, за город на 3-4 дня. Ну, это зависит во многом от от возможностей слушателей, но, как бы, основные вещи идут в… Дистантном интернет-режиме Здесь как и Просто проработка Конкретных отдельных тем так и взаимодействие с потенциальными, ну с тьюторами, преподавателями этой программы, То есть, у вас но и, и своя собственная система дистанционного обучения вот, ну, на базе вашего образовательного центра. ну Это на самом деле это некоторая образовательная среда в интернете и она существует созданный существует и вот говорить что там на базе нашего центра или на базе коллектива который значит вот является Основоположником этой программы и ее реализатором, это, в общем, да эта это, это, это площадка в некотором смысле она как общая. Ну вот. да, и да курсе, и, соответственно, менее, на этой площадке, на значит, в частности, как вот такие вот педагогические приемы и реализация более активного включения участников в проработку тех или иных аспектов, это вот то, что называется там проектные игры или участие на… Альянс Кульмани, который в то, тоже в том или ином виде реализован дистантно, и возможность его использовать для выработки некоторых общих концепций и проработки тех или иных аспектов и разных вопросов данной программы. Далее, в силу того, что у нас эта программа, только начинается в таком широком масштабе, и, соответственно, это базовые курсы, без которых как бы ориентироваться на площадке этой программы трудно, Они вот, с них это все и начинается. В перспективе же необходимо значительно расширить поле переподготовки в связи с тем, что… Проект имеет реальную междисциплинарность, и эта междисциплинарность в... очень плохо представлена в наших образовательных структурах, потому что вот, как говорилось про слово специали... специалист, у нас и вообще как бы со... многие современные тенденции, они направлены на узкую, на узкую специализацию. Здесь же необходима именно вот такая вот э, междисциплинарность и, и... Угу. многопрофиль. А как, как, как вы это преодолевать предполагаете? Ну вот это, вот это отсутствие, э, ну, я так понимаю, возможности оперативно привлекать э, преподавателей, которые могли бы вот эту вот междисциплинарность давать в рамках одного курса. Э, ну, я имею в виду... Естественно, привлекать участников, которые имеют возможности вот такого междисциплинарного взгляда, их действительно надо искать приглашать и э, активно заниматься и развивать это направление но же они это, должны это быть это готовы не... работать с, не... с интернетом да, ведь очень много есть такая проблема с которой мы тоже сталкивались очень много людей среднего старшего поколения э, очень плохо дружат э, вообще с компьютером и с современными информационными технологиями мы с этой проблемой сталкивались да, вот есть прекрасный специалист, но когда ему предлагаешь поучаствовать вот в системе дистанционного обучения, как только он понимает, что ему надо регулярно с компьютерами делать, значит, возникает, Ну, общем, да, вы правы, иногда и такие сложности возникают, но я знаю огромное количество примеров, когда люди в очень пожилом возрасте, когда они понимают и видят, какая какую пользу угу. для их деятельности приносит интернет, они осваивают его замечательно, погружаются туда с головой, и потом жалеют, что они не сделали этого раньше. Поэтому, да, по-моему, это, это, это не принципиальное препятствие, и в рамках общей деятельности mm -hmm. это ну, хорошо, преодолевается, хорошо. потому что в этой ситуации компьютер, интернет и вся эта самая современная техника, она превращается не в... Самоцель, а это некий инструмент, который да, осваивается конечно, как да. нечто вспомогательное, и даже люди сами не замечают, что они уже этим начинают активно пользоваться и владеть. Да, надеюсь, что действительно перспективы когда-нибудь в нашей стране появится всеобщая, глобальная такая, я бы сказал, может быть, она будет международная, система непрерывного, дистанционного образования для всех и все. Ну, в идеале, если мы да. еще и доживем до тех пор, когда уже учебный ну, процесс модный, сможем да, в гибкий... режиме радиоуниверситета, например, да, вести, и когда мы те сложности и методики, методические, ну, такие, скажем, изыски, которые применяются в программе NACON, сумеем доносить не только через экран, но и через эфир. Вот, Радиоэфир Тогда это будет, конечно, совершенством Признаком того, что мы уже далеко Продвинулись и в дидактическом плане Позвольте вот здесь да, Мне конечно, все же сформулировать да. Некоторые специфические Требования к проектам Которые инкубируются внутри наконта Поскольку именно Отталкиваясь от этих требований Становится ясно, чем отличается Сама Образовательная Эта вот база гражданской программы иноконт от всех иных прежде всего когда мы говорим о стартапах в иноконте мы выделяем их парадоксальность то есть они явно не линейны они не вытекают из существующих скажем накопленных традиций и тенденций то есть это решения, которые, можно сказать, вытекают из принципа ⁇ Все остается без изменений, но возникает новое качество ⁇ Это классический изобретательский в общем такой посыл. Теперь эти проекты должны быть прозрачными. Программа гражданской, Без всяких недомовок, без недоговорок. Поэтому мы работаем в парадигме ⁇ копи копилефт ⁇ а не ⁇ копирайт ⁇ Будем пояснить да, этот понятно, термин? Понятно, да? но... И для, для того, чтобы эта это понятно, наблюдаемость да. была обеспечена, как раз нужны новые и средства донесения. Да? То есть, это уже не вербальная основа в основном в базе своей, а некие образно-символические решения, кстати, музыкальные в том числе. А? Теперь ну, да, у нас вторая передача уже идет с небольшим музыкальным фоном. Не знаю, уж нравится это радиослушателю лет, надо будет их об этом спросить. А здесь музыка она нас... подсказывается состоянием души, а не наоборот. И позвольте, я продолжаю перечень да, небольшие. Соответственно, проекты должны быть равноудаленными и равнодоступными для разных профильных участников. Я принципиально избегаю слова специалистов, да. Uh -huh. Теперь, поскольку программа гражданская, то по определению она не в штабах, не в конструкторских бюро, а в некоторых виртуальных сетевых пространствах, да. То есть это некий распределенный кульман. Позвольте напомнить ну, да, Такой наш символ Нашей инженерии был эпох это знаешь, что такое Да. То, образом, то есть стилистика ведомо. Совместного создания благ Здесь является Тоже решающей mm -hmm. Теперь проекты должны Обладать собственной Уникальностью Узнаваемостью И в современной трактовке это называется брендовостью быть брендами, да? которые откроют принципиально новые, в том числе, рынки. И здесь мы тогда напрямую переходим к обеспечению локомотивного эффекта, шлейфовости, которую мы тоже обсуждали еще в первой передаче. Эти проекты должны быть долгосрочными, не короткоживущими. Они должны давать перспективу на несколько поколений вперед. Эти проекты должны быть самопроектируемыми. Они э, э, предполагают выращивание по поводу формирования этого проекта некого стратегического субъекта. То есть, педагогическая парадигма уже меняется. Обратите внимание, когда не человек ради проекта, а проектная среда становится э, той физиологически благодатной средой, которая и делает возможным становление личности. И это я называю сегодня проектной втузовостью. Угу. Это школа мастеров. Ну, да, да, да, противоставление вуза и втуза. Да, когда да это вот вуза, школа, вуза, школа мастеров буквально. Какие-то крупных отраслей, крупных заводов, в частности, ЗИЛ создавались, где, ну, якобы напоминаю, бы напоминаю. Да, не это знают, эпоха пройдена, ее надо понимать, помнить, почитать, но останавливаться на этом и э, причитать, что да, ушло и ничего взамен не стоит. Надо, значит, переводить новые качества. это новое качество называется проектной втузовостью. Ждем вузы. Ждем университеты, которые объединятся вольются в эту новую идеологию и будут ее апробировать в том числе на полигоне Инаконта. Мы же всюду заявляем, что Инаконт это не готовые ответы заведомо гарантирующие успех, да, а это среда вопрошания, это полигон, это сплошные гипотезы. Вот. И по определению проекты должны быть интернациональными. поэтому программа международная, не сводящаяся к конкретным там, локальностям, Понятно, да. Да, и экстерриториальность этих проектов. Когда в одном проекте, допустим, связанном с формированием автономного поселения на шельфе, Арктики, заняты и э, коллеги из Австралии, из Норвегии, из Японии, из Тульской губернии и так далее. Ну, еще вот. более красивый проект это проект. Изучение Антарктиды, где существуют станции очень многих стран, многие соответствуют и прекрасно уживаются, в общем, решают общие задачи. Ну, так прецедент был создан, да, и, соответственно, его мы внимательно изучаем, но не останавливаемся, поскольку уже в прошлом эфире мы говорили о том, что с вахтовыми поселками, пожалуйста, новую родину мы не путаем. Ну, безусловно, я говорю просто о том неком опыте вот совместного интернационального проживания. Да? Вот, это же территория Антарктида, она без границ существует. К сожалению, наша передача потихонечку подходит к концу. У нас осталось с вами, наверное, где-то полторы минутки времени. Да? Даже одна минутка мне показывает Александр Санников, наш звукорежиссер. Я хочу, уважаемые радиослушатели, напомнить о том, что сегодня в программе «Наука и техника» принимали участие Наши гости – это Николай Алексеевич Митин, директор научно-образовательного центра Института прикладной математики имени Стеслава Всеволодовича Келдыша, это Российская Академия Наук, и Назым Фадович Сайфуллин, координатор программы НАКОНТ. Мы сегодня говорили о подготовке и переподготовке специалистов, участников в регионах, и по программе конт, но ну, перспектив в регионах, да, пока в основном это в Москве, хотя есть уже целый ряд регионов которые к этому подключились вот и э, ну я должен сказать, что сегодня эту программу провел как всегда в последнее время Александр Степовой за режиссерским пультом, напоминаю у нас сегодня работал Александр Санников я должен поблагодарить наших гостей за участие в этой передаче наших слушателей за внимание, которое они наверняка к этому проявляют Должны извиниться, наверное, за трудности Перевода на бытовой язык Всего того, что мы здесь наговорили Но надеюсь, что те, кому это было интересно Они получили все таки какое-то удовольствие Наверное, какие-то знания И самое главное, подключайтесь к тому Чем занимается проект или программа а Точнее говоря, на конт. Найдёте все необходимые контакты В интернете Вот, Если нет, звоните, мы вам расскажем к нам на Народное радио Всего вам доброго, до новых встреч в эфире до свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. В эфире программа «Наука и техника».